Есть такие штуки, про которые, когда говоришь, они выглядят идеальными. Вот, например, Бастион. Социальная сеть на блокчейн без цензуры, децентрализованная, ее невозможно заблокировать, как пишут, с собственной криптовалютой, которая в этой же сети и зарабатывается. Ну, в общем, рай. И кстати, даже при ближайшем рассмотрении она действительно хороша. Но. А вот что «но» я скажу в финальном блоке. Сначала о том, что она хороша. Значит, тут есть своя валюта Пи Она упала, но упала, я думаю, вместе с битком. В ранних обзорах я видел, она стоила около 2 долларов. Тут есть лента новостей и отдельно есть видео. Информации по он мало, но по той, что есть у меня, видео тут загружается на PeerTube. А это Фидиверс. Еще одно прекрасное изобретение, которое все никак не полетит. Простите за контент. Есть лучшее и обсуждаемое. Ну, тут вообще по заявлениям опять же нет умной ленты, публикуется все, что вышло. Ну вот чтобы как-то сузить поток, можно посмотреть лучшее. А также можно сузить поток категориями. Ну то есть вот все видео в категории наука и технологии. Можно выбрать несколько категорий и отменить выбор. Приступим. Регистрация. Бастион – анонимная сеть. Ни телефонов, ни имейл. Если хотите сохранить анонимность, максимально отстраненная аватарка и такой же максимально отстраненный ник. Я анонимность не сохранил, вы уже знаете, что добер тут это я. Хотя тут можно заводить несколько аккаунтов, это не возбраняется. Подписываться не будем и вот она, точнее он, ключ-пароль, точнее она, ключевая фраза. Это ваш пароль, состоящий из 12 слов. Обязателен к сохранению и бережному хранению в каком-нибудь менеджере паролей. В случае потери восстановить мастер-пароль невозможно. Стандартная история для большинства защищенных сервисов. Ну и все. Я зарегистрировался. Мне за это даже начислили какое-то количество пикоин. Ну, прямо скажем, очень небольшое. Ну, а чего вы ожидали? Facebook, например, у вас только забирает. Да и вообще рядом с Бастион про Facebook говорить даже смешно. Так, у нас появилась закладка подписки после публикации. То есть теперь я могу на кого-то подписываться. И могу ставить лайки. Точнее звезды. Это основной способ заработать репутацию на Бастион, которая измеряется в абсолютных величинах. И даже денег на Бастион, которые измеряются в пикоинах. Ну, естественно, за звезды, которые вы получаете, они не На человека можно подписаться. О! Надо обязательно подписаться. С уведомлениями или без, пусть будет без. Ага, что-то пошло не так. Забегая вперед, это связано вероятно с недавней регистрацией. Bastion работает на блокчейн, все транзакции записываются и, кстати, потом не могут быть удалены. Ну вот иногда, я думаю, подтормаживает, когда происходят какие-то глобальные изменения, а к таким можно отнести вашу регистрацию, но неважно, потом подпишемся. Заглянем в аккаунт. Значит здесь нам говорят, что есть возможность общаться в чате. Причем в чате, защищенном сквозным шифрованием. И файлы, которые вы отправляете, также защищены. Чаты комментарии, насколько я понял, вне блокчейна. Так, что есть в настройках? Ну собственно репутация. Опять же насколько я понял, при репутации выше 50 вы можете постить видео, а выше 100 становитесь топовым блогером. Там еще есть ряд ограничений, которые снимаются, все они описаны. Но в целом ограничение на заливку видео это серьезно, но вроде как дойти до 50 не сложно. Ну и давайте запустим чего-нибудь. Тут нет, к сожалению, настроек приватности, все посты в открытом доступе, поэтому простите жители Бастион за флут. Дракон дроп работает. Тут у нас категории и теги. Можно выбирать, можно печатать самому. Ну, заводить. А вот, так вот это выглядит. А еще сюда можно добавлять статьи. И вот это мне совсем понравилось. Потому что, во-первых, блочная система, во-вторых, подхватывает без проблем форматирование исходной статьи. Давайте фотку, например, попробуем через Ctrl-C, Ctrl-V вставить. Ну да, прекрасно работает. Ну и в целом выглядит очень мило. С обложкой. Прям вот совсем хорошо и на случай блокировок могло бы спасти издания, которые подвергаются преследованию как платформа для размещения статей. Заявлено, что домен Bastion могут заблокировать, а вот приложение будет работать в любых условиях за счет распределенной структуры. Но это надо, конечно, отдельно изучать, проверять, консультироваться. Но и вот оно это но мало пользователей. Бастион уделывает Facebook по всем статьям, просто на 10 позиций. Но люди остаются в Facebook, читают ленту из трех новостей с позапрошлой недели и не смотрят ни в сторону федерации, ни в сторону чего-то похожего на Бастион. Для меня это загадка. Но что поделать? Тут нет моих, нет людей, которых мне интересно читать. И я остаюсь там. Печаль.